Индонезия богата своим культурным наследием, интересными обычаями и традициями. Так, 14 октября в актовом зале Института управления экономики и финансов прошло открытие фестиваля индонезийской культуры «Чудесная Индонезия», который проходит в рамках сотрудничества между Республикой Индонезии и Республикой Татарстан. Мы выбрали Казань, потому что в Казань есть культура, которая похожа на нам. И в Казани это...